День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Я занимаюсь продвижением видео и каналов на YouTube. Привожу трафик целевой в ваши и свои проекты. Друзья, тема YouTube очень актуальна. И не использовать YouTube сейчас достаточно глупо. Поэтому если вы хотите получить более подробную информацию ютубе. Если у вас есть какие-то вопросы о ютубе, я вас приглашаю на свои бесплатные вебинары. Вот эта кнопочка, которая мигает, нажимайте на нее, и вы попадете на сайт вебинаров. Вебинары проходят каждый четверг в 20 часов. Ссылочка одинаковая, поэтому сохраните ее в избранном и жду вас четверг в 20 часов на, на вебинаре задавайте вопросы я буду отвечать у меня на канале есть плейлист который называется канал от ада я на этом <coughs> в этом плейлисте я рассказываю о развитии канала своего нового тестового. Вы можете посмотреть, как канал развивается с самого нуля, с момента регистрации канала и выхода на первые деньги. Канал называется «Мой Игорь Черноусов. Наберите в поиске, попадете вот на этот вот канал, получайте самую свежую информацию в YouTube. Жду в четверг на вебинаре.